Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я вам покажу, как можно перевернуть любое ваше видео под нужный вам угол с помощью программы Vegas Pro. Если у вас нет данной программы, вы можете ее скачать с моего Яндекс Диска. Конечно, вместе с Краком. Ссылочку для скачивания я предоставлю в описании к видео. Смотрите, в моем случае мне нужно перевернуть видео, которое у меня было снято на вер вертикальный вид, но пока такого. таком... Горизонтальным. И переверта. Мне нужно его перевернуть на 90 градусов против часовой стрелки. Как раз с помощью Vegas Pro это очень легко. Мы запускаем программку. Дожидаемся, когда он запустится. Открывается такое окошечко. И здесь вы можете перетащить двумя способами. То есть просто открыть проводник и перенести сюда. Главное, чтобы Vegas Pro поддерживал данный формат. по 4 он поддерживает. Можете нажать ⁇ Файл ⁇,⁇ Открыть ⁇ и найти данные ваше видео. После того, как перенесли, нам нужно принести, чтобы создались аудио-видеодорожки. Давайте я чуть-чуть убав... убавлю сразу, чтобы не громко было аудио. Как видите, вот у нас видео. Оно у нас отображается не так. Чуть расширю. И вот видите, где видеодорожка, здесь имеются две кнопочки. Нам нужно нажать по левой кнопке. И откроется спецэффекты видеособытия. Как раз если мы здесь немножко удалим, с помощью зажатия Alt и колесико, оно удаляет приближает. У нас появится круг, который позволяет нам вертеть наше видео под, любую, под любой угол. А F показывает, в каком виде он будет показываться. То есть, например, если мы повернем вправо, то видео у нас повернется под часовой. Если повернем влево, то против. То есть сейчас мы сделаем вот так. Так, я выделю просто, чтобы показывался вам, что происходит. То есть мы вот двигаем, наше видео крутится. Перевернули. Позволяет также обрезать видео, если вам нужно, приблизить или одолить набор кадр. После этого мы уже просто обтягиваем наше видео с помощью контура. Который у нас позволяет полностью обхватить или набрать обрез видео. Я хочу полностью, чтобы у меня видео показывалось. То есть я выделяю. Выделил. Бывает, что немножко может быть будут не до конца хватать границы, и может быть еще и срежется. Прям кусочки маленькие. То есть вам придется или как бы черный экран, чтобы появлялся, или наоборот будет в точной точь То есть все, мы перевернули, как нам нужно, закрываем и запускаем наше видео. Видите, видео перевернулось и показывает, как нам надо. Теперь следующий шаг. Вот здесь есть такие стрелочки, которые захватывают видео, которое будет у нас рендериться. То есть если мы вот нажмем, например, вот здесь два раза, у нас выделилось все видео. Если вам нужно не все видео, вам нужно просто взять по одной стрелочке и вот так выделить нужный кусочек. Я возьму все видео. Выделил. Теперь нам нужно нажать «Файл», «Перевести в», и здесь выбрать нужный вам формат. Я использую два формата. Один находится под категорией «Main Concept», «AVC», «AC», «Internet HD 1080R». А второй isdCAM XMP4. оба имеют расширение mp4. Но, если вы можете нажмете по какому-нибудь формату, например, вот так. Он вам показывает в каком формате он будет рендериться. И после этого будет воспроизводиться. То есть, OG. Okay. Также вы можете поставить звездочку для добавления его в избранное. Ну, мне так, я так и сделал, мне удобно. Я выбрал. Выбираю путь, где будет у меня сохранено данное видео. Давим вот так. так и оставим, расширение по 4 Тип файла языка. Сохранить. Все, у нас показался полный путь и название. Нажимаем рендер. У нас происходит запись нашего выделенного фрагмента. То есть, как он запишется, наш окно закроется и видео будет находиться по данному пути. То есть, я сейчас открою его. Загрузки. И ждем. Вот он у нас появился уже сам файлик. И ждем, пока он создастся. То есть создался. Все, появился. Смотрим. Видите? Видео перевернулось. Так как мы у ослабили мощность аудио и из-за этого звук не очень здесь мощный. То есть, Но самое главное, что нам нужно было сделать, мы сделали. Мы перевернули видео и его придали ему вид нужный, который требуется. Для показа. Вот так легко и просто можно перевернуть любое видео с помощью Vegas Pro. На этом видеоурок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задать под комментарий к видео. Или перейти на сайт помощь с компьютером. Ссылочка в описании к видео. Здесь вам нужно обязательно зарегистрироваться, после чего вы можете задать свой вопрос. Описать вашу проблему и нажать отправить. Ваш вопрос появится на вкладочке вопроса, где я его прочту и помогу в или проконсультирую.